Трям подписчикам и гостям. Я Джетли, и кто бы знал, что я пролечу с работой. Явно не я. Иначе я бы так резко с той работы не уходила бы. А, вот. Собственно говоря, я не сдала первый экзамен, и я не сдала пересдачу. Но материала там было действительно очень много, которые надо было учить. А мне нынче с моей памятью особо не получишь. Бывает такое, как бы да. Возраст сказывается, возраст. За это время я успела почти зашить козла. Я надеюсь, что мне по поводу него ответят. Но мне должны ответить. Сходить на несколько собеседований, сходить на пробный день в зоопарке. Убраться у животных, пофоткаться с животными, такие, а правда они милашки. Успела наведаться в какую-то пекарню, где мне сказали, что не лезь сюда, оно тебя сожрет. Успела сходить в обувной магазин, позвонить в табачку. Господи, да я много чего успела вообще-то, и ни хрена почти не заработала. Вот так вот, вот так вот. Супер! Такая продуктивная и такая бесполезная. Это были очень интересные дни. У меня тут, извините, сверчат сверчки, кричат грачи, ползают змеи и все вот это вот в одной маленькой квартирке. В связи с этим я задумалась, а чё, чё так сложно работу-то найти? Алё! Понимаете? Есть работа, где либо предлагают более-менее нормальный заработок, но тебя за этот заработок ебут и в хвост, и в гриву. Есть работа, где предлагают минимальный заработок, но на этой работе тебя просто тоже ебут вообще во, -во все места. <laughs> Есть относительно оптимальная работа, где э, уровень зарплаты приблизительно со соотносится с уровнем того, как тебя напрягают. Я ищу работу, которая как раз-таки соотносится сейчас, потому что то, на что я замахнулась, оказалось мне не по зубам. Но, как говорится, ну что-то же должно быть по зубам, да. А что не сломаем, да? Мне даже предложили работу риэлтором, что, кстати, интересно, потому что риэлтором я еще ни разу не была, и очень боюсь, что там будет какая-то наебка. Ух, не хочу, чтобы меня наебали в очередной раз. А то, знаете, есть работы, где вы должны продавать чайники или пылесосы, типа холодные продажи, ходите по домам и продавайте всякую хрень. И от этого будет зависеть ваш заработок. Я на такую работу попадала, и мне не понравилось. Я туда даже не вышла. Просто там уже на месте говорят в первый рабочий день, что ты должен делать. А на собеседовании типа все нормально. Типа вы просто доставляете товары вы курьер. Но как бы нет. Я надеюсь, что уже на этой неделе я найду себе работу. И не буду больше сидеть без дела, а то без дела сидеть что-то надоело. Я тут каждый день почти стримлю. Но стримить мне не надоело. Стримить как Приходите, кстати, на стримы, мы с вами пообщаемся, посидим, поиграем в Скайримчик. Может быть, как-нибудь стрим такой разговорный устроим, что-нибудь посмотрим на нем, пообсуждаем тоже. Но ну, это если будет много народу, если будет хотя бы человек 10, для меня это уже хорошо. Но также подписывайтесь на телегу, в телеге мы можем каждый день общаться. Я, правда, не то, что прям постоянно в ней сижу, но то время, которое я могу на нее потратить, я на нее трачу. Так что заходите в телегу, подписывайтесь на бусти. У меня там лежит хинтайчик. Немножко бупсов. Вот. Чуть-чуть совсем. Капельку-крошечку. Ну и немножко рассказов. Тоже капельку-крошечку. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что у нас скоро выходит новый клип. Мы его еще не досняли, но мы уже в процессе монтажа, потому что у меня ну, вот такая вот, э, как-то сказать, странная манера делать клипы. То есть я наснимаю какую-то часть, и потом ее надо смонтировать, чтобы понять, в каких частях не хватает кадров чтобы их потом доснять. Или другими образами заполнить. Так я и снимаю клипы, в принципе. Нет, чтобы все за раз снять, да? Нет, Нет а это не по мне, это не для меня. Я снимаю именно так. Потому что это... Мудрость. Так сказал этот... Альберт. Нет, он. Вот, он тоже клипы снимал. На этом я с вами попрощаюсь. Всем хорошего настроения. Надеюсь, у вас все хорошо. Заходите ко мне почаще, давайте с вами общаться. Всем удачи всем пока!